Приветствую ребят на своем канале, с вами как всегда автор этого канала Александр. В этом видео мы говорим о центральном противостоянии третьего тура Лиги нации. На мой взгляд, матч сборных Англии и Бельгии будет, собственно, очень мощным. Видимо, на очных встречах команды определяют, кто продолжает борьбу за победу в турнире. Обе сборные довольно амбициозные, но давно ничего не выигрывали. Это может послужить дополнительной мотивацией для команд. После двух... Туров бельгийцы идут без очковых потерь, победив сборные Дании 2-0 и Исландию 5-1. В англичан результат поскромнее, только 4 набранных очка, победа над Исландией 1-0 и унылая ничья с 0-0 в прошлом туре. Перед матчем сборная Бельгии выглядит более внушительно, ведь не зря они находятся на первом месте мирового рейтинга. Их статистика впечатляет до вчерашней ничьи 1-1 в товарищеском матче. Против код Дивуара. 12 выигранных матчей, а вот в Англии серия поскромнее. 8 домашних побед. Ну и, собственно, включая вчерашнюю. Победу 3-0 над Дуэльсом. Статистика личных встреч последних лет также на стороне бельгийцев. Команды два года назад встречались на чемпионате мира в России. Оба раза праздновали победу, конечно же, бельгийцы. Сначала в группе 1-0, а потом в утешительном матче за третье место 2-0. Букмекеры в этом матче оценивают равные шансы команд что англии что бельгии 282 на победу англии 34 на ничью и 273 на бельгию. Я в этом матче, конечно, больше склоняюсь к тому, что Бельгия не проиграет. Поэтому выбираю ставку победа 2 или ничья плюс общий тотал матча 1,5 больше за 1,91. Это основная ставка. Более осторожная ставка также присутствует. Победа 2 или ничья плюс индивидуальный тотал команды Бельгии 0,5 больше за 1.61 Если рассматривать, что обе команды Забьют, то перспективной выглядит Также ставка, это уже более Рискованные ставки Победа Бельгии, либо Ничья и индивидуальный тотал Команды 0.5 больше 1 Англии За 2.5 коэффициент Все ставки я рассматриваю С учетом, что Бельгия не проигрывает И будут забитые голы я надеюсь, эти команды покажут нам очень мощный футбол и покажут нам шоу, конечно же. Так что будем болеть, ставим с умом, играем с умом. Помним, что ставки это игра, здесь можно выиграть, можно проиграть, потому наблюдаем красивый футбол, ну и, конечно же, выигрываем. Всем отличных ставок, до скорых встреч, пока-пока.